Сегодня 28 октября 2020 год. Проводим эксперимент по связи с Тесла в левой спирали и правой спирали. Лена, расскажите свои ощущения и вопросы, которые вам были заданы. Получили ли вы ответ, какая у вас связь произошла с Тесла? В, в левой спирали. Я почистилась. Сначала были такие ощущения, картинка, что как будто бы через меня как, ну, вода протекает, а потом такое ощущение, как будто бы вот ну, как будто бы я плаваю как ну, в море, как в океане какой-то рядом киты, прям такие вот. Вот прям, uh -huh. ссор, ссор прям мне хотелось, чтобы как почиститься. Вот вот. потом я перешла в, в правую спираль. Вот сначала как э, старалась войти в контакт с Теслой, потому что в прошлые разы э, ну, с Леонардо ходила, ну, это как бы новый для меня человек. Ну, энергетика даже, она другая ощущалась. Как бы вот, э, такая немножко сдержанная, чем у Леонарда. Как бы Леонардо он, конечно, такой более этот. Чувственный такой, ну, видимо, на каких-то более, ну, другие у него немножко энергии, вибрации. Такой более сдержанный, ну да, как бы, наверное, он же тихтар, да? Mm -hmm. Ну, видимо, чувствуется вот это вот. Ну, по... пришел ну, вошел в контакт. Вот. Mm -hmm. Когда я поняла, что он пришел, я спросила. Первый вопрос у него, падал ли он в детстве в яму. Вот. Как-то такое вот прям, да, нет, не было, но у меня какая-то картинка такая, как вот из фильма. Какой-то дом, а кто он по национальности вообще? Я просто интересно, думаю, ну какой-то дом, как из каких-то американских фильмов вот, какая-то лужайка зеленая и ну, яму, не, яму большой не было, какая-то небольшая, как ямка, что ли, что он, ну, это уже мои интерпретации, как будто бы, вот, ну, картинка такая, что как будто бы ребенок бежит, спо спотыкается, падает, <coughs> и, ну, вроде как, вот, прям, прям на теле чувствовала, что... Да, да он, он жил в Америке, но это сербские эмигранты. А, ну вот я и поняла, это да. вот, ага, американский домик такой, да, вот эта самая лужайка такая. И как будто бы вот ну, кто-то вот спотыкается, ямка там, из, ну там как для гольфа или что-то какая-то такая, канавка, спотыкается. И как будто бы что-то у него, ну там, с ногой, ну как вот правая часть по телу прям чувствовала что какая-то была там... Это... Ну как подвернул, да. да? Ну да, что-то или какое-то... Был... Ну или со... ну, что-то основой было. То ли подвернул, то ли... Mm -hmm. Ну не глубокая какая-то яма была. Вот это вот. Потом, значит, как он выходил... Второй вопрос, как он выходил в информационное поле. Вот. И мне пришла картинка, почему-то пришла сначала, как пришла сейчас колонка из-под динамика, ну как в магнитофоне такая, а потом вот это такая штука, ну как динамик такой круглый внутри, который находится <coughs> динамик и вокруг него такие как ну, эпилептические какие-то такие штуки, вот, вокруг этого динамика. Эти штуки такие вот, ну, как бы вокруг него движутся, и какие-то как, как какими-то крючками, крю, крючки какие-то, как вот для вязания на, ну, крючком, вот этими нитками, как будто бы этими крючками вот так вот прям зацепляются вот эти эпилептические такие штучки, ну какие-то такие пространства. Вот, и.. Ну, как-то вот у меня такая картинка. Как то конкретно делает? Ну, mm -hmm. <iran> <throat> я, не, я не знаю. Вот. Почему Тесла всегда останавливался в домах с номерами кратными три? После этого вопроса я почему-то как-то шла информация о том, что ну, вот у меня дата рождения 3 июня, потом ну, шестой месяц, это получается 3 плюс 3 или 3, ну 6 на 2, ну и 72 год, если сложить тоже там 2, после 7 и 2, получается 9, ну тоже у меня получается как бы дата, ну, там 3, 6, ну в дате рождения 3 шестой месяц и ну как бы если сложить темы 2-9 ну кратные и как-то у меня такая пришла информация что это какая-то дата для него связана с какой-то датой то ли рождения то ли смерти я пыталась уточнить с какой датой ну просто как бы вот шло вот слово дата ну какая-то дата Mm -hmm. Потом схема аппарата для выхода в информационное поле. Схема аппарата. Вот. Значит, у меня была картинка. Шар. А, значит, сначала это ну схема такая, как как нарисовано на бумаге, круг, круг, и в нем такие как бы эти ну, пунктирные линии и какую-то информацию, что прорези какие-то, прорези. Потом как бы возникла картинка, ну, шар какой-то металлический, белый металл, такой прям белый металл и он такой как, ну, как, как зеркальный такой металл такой белого цвета зеркального шар и на шаре какие-то такие эти как ну как на спутнике или как вот на раньше вот на этих на антонах от телевизора вот эти вот штучки такие которые выдвигались вот. несколько таких штучек было а потом какой-то этот образ перерос, вот этот шар металлический, но он остался металлическим, но он как бы как, как ракушка такой вот. Вовнутрь. Такой вот. Ну, с одной стороны, как ракушка такой, как закрученный, что ли. Ну, ну, вот это вот И как эта фамилия несколько раз в конце потом пришла. Сикурский, Я не знаю, думаю, ну, как бы у меня таких этих близких нет такой фамилии. прям несколько раз на эту фамилию. Угу. Потом пятый вопрос. Я задала набор параметров колебательного контура для взаимодействия с физическим вакуумом. Вот, ну здесь как бы просто шли картинки, такие слова, там какие-то рам рамки. какие-то шли, вот волна. Ну, волна какая-то вот, ну, звуковая. Угу. Вибрации, звук. Ну и какой-то вот разряд или вспышка, или даже как хлопок какой-то, что ли. Вот, ну вот это вот было. Угу. Ну ощущения в теле какие-нибудь были? тело было в вибрации в ни, вот, ну, ниже солнечного солнечное сплетение и ниже потом э, правая сторона по телу ну когда первый вопрос задавала про этот про яму. Прям правая сторона думала ну как или что-то с правой стороны у него было прям, так, ну, прям. вот угу. Ну, в принципе, вот так вот. И, и такое, как бы, общение, но ровное. Потому что, если с э, да ну, прям, ну, прям, теплота такая, как бы, от контакта ощущалась, ну, здесь такое, как бы, ровно. ну, оно было доброжелательное, но ровное, без такой какой-то, вот, ну, глубины. Ну, mm -hmm. ну, контакт был, как бы, вот, ну, общался там. Uh, ну, в принципе, это ну, желание. Uh -huh. Хорошо, спасибо.